И Лалер малыш, здравствуйте! Сегодняшняя тема – как научиться правильно остывать. Нередко в нашей жизни наступают такие моменты, когда нам приходится тем или иным образом остывать в отношениях, когда нам нужно научиться забывать человека, который не любит нас, либо которого мы обязаны забыть. Это часто требуется в разрывах отношениях, в всевозможных раздорах, разводах, всевозможных конфликтах, когда нас бросают, когда нас предают и так далее. Когда человек пытается остыть к другому человеку, когда он пытается его забыть, как правило, ничего не выходит. Зачастую этим людям советуют психологи, либо друзья, знакомые, отвлечься. Они считают, что время лечит, проговаривая это выражение как мантру. В определенном смысле, конечно же, это помогает, поскольку вы заполняете то пространство в голове, в вашем разуме, которое было выжжено болью и предательством. Вы заполняете это пространство новыми впечатлениями, новыми эмоциями, и постепенно они вытесняют, заполняют свободное пространство в вашей жизни вашем сознании, и вы, так сказать, немножечко успокаиваетесь, поскольку появляются новые кадры, новые слайды, и вы чуть-чуть отвлекаетесь, но на это уходит много времени. Я же вам предлагаю подвергать сомнению вашу любовь простыми, эффективными вопросами, которые можете поставить себе сами. Начните сомневаться в том, любите ли вы этого человека по-настоящему, Задайте себе правильный, наводящий вопрос. За что? Почему? Что я вижу в ответ? Что я получаю? Действительно ли я счастлив или я счастлива? Вопросов может быть масса. Очень важно начать критиковать в хорошем смысле слова. Не издеваться, не смеяться, не пытаться забыть. Превращайте этого человека в посмешище либо в клоуна. Не делайте этого. Это приводит к обратному эффекту. Вы начинаете его унижать тем самым придавая его в ответ. становясь похожим на него, из-за этого перестаньте себя уважать и навредите себе в будущем, в новых отношениях. Уважайте этого человека, независимо от того, как он поступил с вами. Поддавайте просто обычные критики. Словно вы не участник этого события, а наблюдатель со стороны. Будьте психологом со стороны. Задавайте правильные, Сокрушительные вопросы. И лишь тогда, когда вы почувствуете, что сомнение начало работать, продолжайте двигаться дальше. Не останавливайтесь. Будьте неумолимы и несгибаемы. Задайте тысячу вопросов. И постарайтесь на каждом в них найти действительно логический, правильный ответ, который вас устроит. Спросите все. Вспомните все. Вспомните все счастливые, как вам кажется, моменты те моменты, за которые вам стыдно или больно, можете составить список вопросов, словно вы относитесь к этому человеку критично, задавайте вопросы с холодным лицом, с холодным сердцем, записывайте их так, словно вы этого человека не знаете, и вы обсуждаете любовь со стороны ваших друзей либо знакомых, это поможет вам проснуться, спустя час, а может быть неделю, вы вдруг поймете. Была ли это любовь или нет, вы сможете сами ответить на этот вопрос, но вы вдруг поймете главное, что очень часто вы ошибались, и самое важное, что пришло то время осознать, что ничего нет, все легко ушло, ничего не было такого, от чего вы страдали, что заставляло вас страдать на самом деле, на самом деле, было вашим воображением, ваше сознание не отпускало этого человека, по той причине, что вы привыкли, вы брошены, задеты ваше самолюбие. Вы остались одни. Это обида, это эгоизм, это гордыня. Всему есть объяснение. А вы продолжаете задавать вопросы. Не останавливаясь. Пока вы не получите ответ на последний вопрос, вы не успокоитесь. Но как только вы его получите и устанете задавать вопросы, вы почувствуете, Прилив энергии. Вы почувствуете облегчение. Вы почувствуете, что это чувство ушло. Вы прозрели. Вы поверили. Вы перестали верить тому обиженному человеку, который ревел. Был обижен, был унижен, как он читает. Был раздавлен, как он же опять читает. Вы проснетесь от груза обид. Вы проснетесь от давления вашего эгоизма и гордыни. Вы станете другим. Все очень просто. Задавайте вопросы и не останавливайтесь, пока вы не почувствуете удовлетворение. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.